Та -та -та -та -та -та -та. на время обеденное всем друзья привет привет Очер... друзья. очередной у нас выпуск на канале сегодня ко мне поднялся мой ученик Има Муло на Тво извини что он ко мне приходил он уже несколько раз объяснить показать показал я все как ну, более-менее видел в работе, изнутри, раза два-три, да, наверное, Да, да. Ну, так стараюсь показать, посмотрел, он мне фотографию скинул, удостоверение своего. Вот оно один в один, как наше, только отличается обложка. Обложка у них зеленая. У тебя, он учился в Таджикистане, я просто не знаю, вот у нас возьмут они с таким удостоверением. Но ну, я думаю, должны взять, потому что права-то вроде жить. Да, да. И меня это, я не знаю, суть дела не в этом, потому что оно выглядит один в один такой, только цвет обложки разный, у них зеленая. А у нас красная. И также все с золотыми буквами написано. Категория даже четвертая есть. У меня такой нет категории, у тебя такая категория. Ну вот. Сегодня поднялся, сегодня хочу дать попробовать его поуправлять. Краном. Конечно, моя цель его научить. Но я хочу заодно снимать до чужих показать, какие ошибки будет он совершать и че, какие вопросы, что у него еще появится в процессе. И все-таки, я думаю, совместно мы что-то полезное покажем да, будущим, да. будущим коронавчакам, что как, чем почем. Просто удостоверение есть, нужна практика человеку. Знания у него есть, как я понял, что у него есть знания. Он залез ко мне, мы общались, и он сказал одну вещь такую, что замороженный груз, груз, груз выдергивать нельзя, вот это правильно. Вот, значит, где-то человек учился, что-то знает, не просто да. ну, Разумеется, после этого, как он сказал, доверие к нему появилось, что опыт есть. Он фотки, фотки скинул удостоверение, все нормально. Так что мы сейчас будем меняться местами. Вы пока подписывайтесь на канал, нагружайте лайки, подавляйте колокольчик. Мы меняемся местами. Он сядет у меня за рычаги. И я буду снимать и показывать, что какие. Ну, что не так, я сейчас подскажу ему, покажу и в процессе все покажем. Так что поехали? Поехали. Все, присел я, давай, я тебе что просил, чтоб ты поворачивал? Да. Не просил я тебя поворачивать, давай, сначала попробуй, поверни, давай, поверни, попробую. Сейчас, например, банка нужен, да? Ты просто поверни, ты сначала, вот твоя первая ошибка, я тебе как, вот ты поднимался, я сколько раз учил? Сначала, говорю, просто кран почувствовать надо. Все, успокойся, ничего не делай. Ничего не делай. Все, стой, жди. Все, ничего не нажимай, ничего не трогай. Давай ну, поворот лево на первой скорости. На первой скорости, вторую включил, первая скорость. Вот это первая скорость. Вот, чувствую, сначала скорости да. почувствуй, а потом уже будем гонять. Вот подожди, вот подожди, подожди, Ты еще первую, первую не, не почувствовал. Где ты вот? Да не поворачивай, нажми первую, да? Вот это первую. Давай теперь вторую. Вот она, вторая. Сначала к скоростя надо привыкнуть. А потом уже гонять, дергать, поднимать, веровать, войновать. Так, конечно, ошибку сами засвидели первую. Знаете, сел, только сел и начал дергать. Хотя этого нельзя. Надо сначала кран Ой. почувствовать. Каждый кран надо чувствовать, не только этот один. Давай дальше скорость. поворачивай налево на второй скорости. На второй скорость. Не вторая надо скорость. не торопись. Не торопись, я тебе говорю, не торопись. Это второй. Жди. Скорость. Сначала жди. С ага. надо с запасом работает. Давай третью скорость. Вот третья скорость. Вот, все. Дальше третьей я пока нельзя. Запомню. Ага. Зачем ты на вторую выключил? Поворачивай на третьей. Поворачивай, поворачивай. Не бойся, не бойся. Поворачивай. Привыкай, привыкай к повороту. Просто привыкни сначала поворота ага. Сейчас вот повернешься на третий туда, налево, потом на третий поедешь направо. Понял? Правда. Понял. Вот Вот мы поворачиваемся на третий. Красивые виды у нас. Так, после камеру поставлю сюда еще. Ну, Новый сейчас спрашиваю. Ну сейчас на третий, да? Да, на третий спокойненько едешь. Я mm -hmm. Давай, тормози. Все, отпусти. чак подними руку. Вот так вот, подними. Все. Давай, на третье, на... Также на право потихоньку. Первая, вторая, третья включай. Сначала первая, я посмотрю. Вот это первая. Вот чувствуешь, что первая скорость? Да, чувствую. Вот привыкай, это первая. Это вторая первая. давай. Вот это второе. Вот. Чувствуешь пошел, да, пошел да. пошустрее? Вот это третий. Все. Четвертый тебе не надо, но на ты улетишь, щебешь, пока вот три скорости учись. Все. Право-лево повернули, сейчас будем учиться веровать, майновать. Тоже такой процесс. Поворачивать на третий у меня. Да, на третий. Все, тормози. Продолжаем дальше. Давай тележку. Вот, ну, тележку. На тележку, да? Вот да. Знаешь, да, рычаг. Да. Вот на, на первый, давай, на первый, на себя. Куда смотришь, когда тележку? На тележку не надо смотреть. Надо куда смотреть? На круговую надо... подвеску вот на эту вот. Да. Вот, вот это му. Да, да. Посмотрим. Когда будет груз, на груз будешь смотреть. Ну, давай попробуем вторую ключи. Вот это второй. Да. Больше тебе не надо, третья не надо. Да. Два Две скорости. Я доработаю на двух скоростях. Да. Все, Подгони прям в упор и посмотришь на нее. Подгоняй, подгоняй, не бойся. Вот первую, вторую. Вторую, пр да, пр Пробуй первую, первую, вторую, первую, вторую. Не гони на третью. Первая, вторая. Давай. Вот это первая? Да. Вот это вторая. Давай, давай. Вот смотри, видишь, раскачался а, подъезд, Смотри. Видишь? Да. Это из-рывков, которые ты делаешь. Вот гоняешь ты постоянно, вот, дергаешь первая, вторая. Да, пов... да. Если будешь поворот так же делать, Также да. будет поворот летать у тебя. Это не должно быть. Вот давай теперь на первой скорости гони вперед тележку. Видишь, Можно еще поворачивать. Зачем? Чуть -чуть. Не надо совмещать. Пока так научись, потом будешь совмещать. Потом да. да. Студент хочет все и сразу. И Такого не бывает. Надо учиться, учиться сначала. Пускай понемножку, понемножку. Я понимаю, что желание быстрее, походу, не сесть, поработать, но еще наработается вот так вот. Ну вот смотри, тебя качается, видишь? Крюковая подвеска. Вот ты сейчас как, как будешь вот с такой круговой подвеской хочешь... Вира Сделай потом чуть-чуть поворот. Зачем? Например. Хочешь попробовать? Просто попробовать хочешь? Да, просто. Ну попробуй, Вира хочет сделать и поворот. Вира у тебя уже до конца, больше не веруй. Uh -huh. Все, можешь смайновать маленько. Ну-ка, Вира, давай, ну попробуй, поверуй, поверуй. Не поворачивай, просто не поворачивай, не поворачивай. Отпусти uh -huh. тут рычаг. Отпусти, uh -huh. давай вера майна просто пробуй. Первый, второй, вот третье. Первый. Вот это второй. Mm. Вот это третий. Mm. Он быстрый, да? Да. Не ну, спальнуй, спальную, не бойся. Да третий. Не надо. Зачем ты куча четвертый? Ты сказал, смой... Просто манял. Вот, все, спальновался. Не трогай рычаг левый. Не трогай, не трогай. Mm. Левый рычаг не трогай. Вот видишь, что качается? Да, он качается. Что надо делать, когда так качается? Нажмите кнопку. Какую кнопку? Вот. Нет, это не то. Ладно, сейчас объясню. Ну давай, пробуй теперь, веруй. Вот это первый. Да. И это еще второй. Да. Если хочешь быстро сделать. Давай. Это четвертый, да это? Третий. Тебе еще рано. Ну, что Тормози. Ну, вроде бы потрогал, да? да? Вот давай теперь, без меня попробуем подведи на туалет. Угу. Я, мол, что ты делал? Я буду говорить, какая шипит. чуть-чуть на ну, да? ну, делай, делай. Я же ну, я писал на туалет. Надо спанивать. Туалет ты видишь, что видишь. Все, все, хорош, хорош, нормально, нормально, нормально. Все, давай теперь кареточку на себя. Uh -huh. На первой скорости. Все на первую делаешь. Первая, вторая. Все. И завируй. Мира. Но я скажу, для первого раза неплохо подвел Сейчас мы еще потренируем, я его погоняю А потом еще включусь и расскажу ошибки и все остальное, что сделано не так И спросим у самого, может, что, какие вопросы у него еще есть Но вопросы должны быть, потому что сейчас я смотрю, даже, что вопросы у него должны быть по-любому Остановили экран Стажировочка у нас завершилась маленько Подведем итоги. Что хочу сказать. Мне первый раз очень интересно да, первый. Я попробую, что Вира Майна ну, летает. первый раз очень интересно. Летает. Летает, это у вас качка. Да. Качку надо ловить. Это называется качка. Качка, да. Как ловить качку, тебе маленько объяснил. Как оно? Угу. Потом будем. Конечно, нужно очень много практики. Очень много практики. Тебе вот надо. Видно, запал есть, но твоя главная ошибка, начинаешь дергать рычаги. Это липко, здесь рычаги дергать не надо. Я тебе показал, спокойненько. Придешь на советский экран, там будешь дергать. Здесь не надо дергать. Не теряйся, когда что-то не получается, лучше остановиться. Остановился, либо ехал дальше. Дергает у меня студент рычаги, волнуется первый раз, ничего страшного. Ну, дал ему подвести на некоторые точки на опалубку на бетонную рюмку подвел хорошо нормально, но видно, что Теперь никто первого раза для первого раза это хорошо. Москва не сразу строилась, все равно все потихонечку научиться. Как бы этот залог успеха-то ну, есть цель есть, настроен, человек, пускай учится. Сейчас дальше посмотрим. пошли Да, работа над ошибками пусть проводит, анализирует у себя в голове, что так, что не так. Потому что сейчас задачу продолжать ему не могу дать, так как монолитчики приходят. Yeah. Все, там уже работа начнется. Как я проходил стажировку? Меня... Я пришел, там крановщица была, Лена назвали. Она mm -hmm. умеешь, а учился, учусь, практика. Да, садись. Посадила, сама вниз спустилась все. И я вот с такими глазами. Остался на кране один, ну и все, с первого дня научился работать на кране Так что я тут могу здесь также сделать, тебя оставить, сам уйти что будет то будь, то будет, Если нормально все, значит ну, часа два хотя бы проработаешь, можно оставлять час хотя бы проработать Если не проработаешь, то извиняй уже, на наличии скажут останавливай на Ну вот такой у нас, друзья, получается сегодня практиковочный стажировочный выпуск на канале как бы, у тебя-то самого что? Вопросы какие есть или что? Что, что непонятно, что У меня сейчас это непонятно, что как мы пас. Первый. Как проверяет кран полный? Это... Грузоподъемность, Вера. Да. Ну, я же показывал, вот у меня грузоподъемность, вот это вот там наш Когда будет перегруз, вот здесь он запищит. Покажет тебе. Он, он, да. да, он тебе не даст полностью. Ну, Завернулась. Начали этого, Пока все. Как еще проверим масло троса? Масло троса. Это уже надо наверх залазить uh -huh. и смотреть по тросу, что все нормально. Бывает сюда можно подвести, посмотреть, прогнать маленько uh -huh. ну сюда в каретку подвести. Начали этого, по все. все Ну все. Ну вот такие как бы, вопросы. Тебе сейчас главное управление нужно. А не, не троса, не с грузами тебе еще рано работать с грузами рано. Да, хотя его просто пока вот без качки сейчас ты со мной постоишь еще порабо, по, ну, часик у меня со мной побудешь я тебе еще покажу да. и потом еще на стажировку придешь когда я тебе скажу куда. так что друзья вот такой получился у нас выпуск на канале как а видите там, вот учу учу да. посмотрим чему научу что покажет в результате так что, друзья, подписывайтесь на канал, нагружаем лайками, продавляем колокольчик. Увидимся всем в следующем выпуске. Увидимся. На увидимся. лайки.